Всем европейского футбола, дамы и господа. С вами FIFA Прогноз. Самая точная программа о футболе Евро 2020 2021 году. Таких прогнозов больше вы нигде не увидите. Даже хомяки, коты губернева такое не делают. С вами Роман Плинсков и Игорь Белоногов. Игорь Даров, кем? Приветствую. Давай, кем сегодня будем играть? Какую миску, какие коты пойдут, прочее. Пару да. пара у нас сегодня такая: сборная Англии против сборной Германии. Сразу же на первой стадии у нас. Такой шикарный матч групповой этап нам подарил, точнее, его исход. Вот. Yeah. Есть еще куча интересных пар, но мы выбрали именно такое, наверное, классическое, что ли, европейское противостояние. Ну, тут, с тут, тут много уже на этом чемпионате было таких интересных пар. Та же самая Германия-Португалия, yeah. которую ну, мы с тобой прогнозировали, вообще. но да. счет мы угадали. Абсолютно ну, точно, вот. мы угадали счет. Что еще? Финал был 2016 года Франция-Португалия да, уже счет, кубок был. Кубок у нас уже был, получается. Да. Россия-Финляндия. Ну да. Да. Ну, да. такой матч. Да. Лучший, лучший Красная матч на чемпионате Европы был. Коэффициенты смотрим по поводу матча. Кто тут? Вот это англичане. Вот это у нас. Немцы. Может, наоборот. А, давай. На победу в Англии от 2.58 до 2.65. И приблизительно на Германию точно так же, но чуть-чуть побольше. 2.90-2.95 дают букмекерские конторы в ничью. 3.27, 32. Что, что скажешь этим Ну, чуть-чуть больше фавориты англичане считаются. Хотя, домашний стадион ну, поможет? Ну, наверное, да. Вембли, болельщики там, по-моему, типа, mm -hmm. расширили количество людей, которые могут попасть на стадион. Mm -hmm. Так что, ну, возможно, это что-то зарешает. Mm -hmm. Ну, обе команды, на самом деле, такие. Понятно. Ну, понятно. Как думаешь, вот такой вопрос в этом матче такой великий бомбардир, как Автогол увеличит свой mm. этот счет? Ну, нет, наверное. Мне кажется, там есть другой великий бомбардир. Тима Вернер. А, Величайший. величайший. Mm -hmm. Обладатель Лиги Чемпионов, конечно, с другой стороны. Но сезон такой у него, конечно. Мемофон с собой понаделал. Я вот хочу вот их увидеть вместе связку. Тима Вернер и Альвара Марата. Mm -hmm. Вот это просто разрывная будет. Ладно. Поехали. Англия. Германия 1-8 финала чемпионата Европы поехали. Так, давай. 1 8 финала. Вот теперь у команд нет права на ошибку. Прямо вот совсем. Зная, как Германия сыграла с Венгрией, то что они два раза проигрывали по ходу матча, потом смогли в ячейку. Что я делаю? Так. Что я делаю? Ой. Ну, Ой. <с relic> что, <с advocate> Подожди, что я делаю? И в косашечку. Ой. Ой. Чего? Ну да. Это типа я п -п -п -по -по повторение сам... гола Модрича или? Ну так получается. Давай еще раз глянем, что там как получилось. Да, хорошего там обнимать. Так. Ага. Передача. Просто решил ударить и... Но он просто постоял на месте вот так. Вот раз-два, да. раз-два и типа, ну ладно. Забивал странно. много. Ой. А вот сейчас... Странно, странно, странно, очень странно. А ударить-то забыл. Ну это кто у нас был? Тиму, верно. А... И вот так. И вот так. <сёк> и раз... а, а что? А что? Серьезно? Я нажимал удар. Серьезно? Ладно, вот давай, ти... давайте вот так-то. Подожди. Я уже просто думал, атаку завершить просто шарахну. Не, типа, вот Тима верно у тебя вот свободный угол, никто не держит. Он да. у тебя развернулся и ударил в другую сторону. Да. Гениальный, конечно, человек. Так, Лоха. так. И Попробуй, так. издали, да? Тут и работает. вот так. Два раза лупанули уже. Третий можно. Ну, ну, ну, ну. О. Есть, наконец-таки. Наконец-таки Хайри Кейн забил свой первый мяч на чемпионате Европы. Ага. Ага. Ага. Ой. Ага. Ой. Ой-ой-ой. Ну это было красиво. Это было вот прям вот. Ну, Продолжение да. портнулся как-то немножечко да. вперед. Кейн включился. Похоже да. уже. 2-2 под конец первого тайма. Так. Вот так, напугал, так. получается... Мёртый. А что ты мне не дал закончить атаку? Фифа. Круто. Ладно, так, первый тайм у нас заканчивается со счетом 2-2, статистика собственно говорит о том, что Германия все-таки посильнее ну, в этом тайме Ну, кроме владения, ничего, по -моему, и нет. Ну, кстати, да, все одинаково, но владение то не больше. Ладно, не будем тянуть время, поехали смотреть второй тайм. Поменять что ли верного. Ой-ой-ой. Ну вот сейчас-то... Ой-ой-ой, ты... вот он... Не, это замена, короче, я понял. Тут, конечно, я тоже выделываю, что-то парашютами стал, но это... Okay. В реальности так будут играть, то это одно удовольствие для тех, кто все-таки рискнет его посмотреть. Ну да, На Лицом он там прочесал английский газон. Но не мягче, И... все в порядке. И давай будем пробовать положить со штрафного, да? Вот, вот, вот так, наверное. И вот так. Лобысь. И нет. Четко в руки Мануэлю Нойру. Да, он как раз же в Челси играет. Чем дома идти. Человек показывает, как играть на одном падении. уже получается. Да, хитрик Харри Кейна. сам в шоке. Говорит, да, ребята, это я. 3-2. Так, что-то у нас переворачивается игра. Бегать, пожалуйста. Ты, ты же быстрый, хавер. Ну это фол последняя надежда, походу дела было, И сейчас будет красная карточка, да? Красная, красная, красная. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, подзывайте. Нет. Нет. А, нет, да, красная, а? красная. Играет Тима Вернер. Точнее, на, сейчас... на сборную. Сбивает. Да ладно. У него ну, это получилось? У него это получилось. А, ну, тебя ребята любят так праздновать угу. голы. Так, ну я еще успеваю на еще одну атаку. Ну уже нужно дожать. Да что ты ну будешь да? делать-то? И все. Ну не все. Свисток-то не финальный получается, да. Переходим в серию овертаймов. Овертаймов, да. Овер Ладно, под на статистику тогда толком быстренько посмотрим, то у тебя ударов побольше стало в створ, по-моему, так осталось, в этот раз створ не били. Вернер не смог. По владению то же самое. Ладно, поехали экстра тайм играть. Выпрыгнул. И парировал Угрозу! Да! Залетает! Подожди, почему? Как это получилось? А потому что это Тиму Вернер. А. Так, где верно? А, я же его убрал. Ну ладно. не неплохо. Да ну вот только, что вы делаете-то, а? все, повалились, типа. Пацаны, отдыхаем, чилим, по кайфу. Может все-таки получится, может начнете забивать. И, И... Стой, стой, И... Ух, это разгром. Ой, я а кому-то пас отдать. Ну давайте тебе. Давай вот так, вот так, вот как-нибудь. Надо встать на ударную позицию. Есть. Так, живем, живем, живем пока. Mm -hmm. oh. О, и нормально, и нормально, и нормально, давай. Давай, ah. давай, давай, давай, давай. Есть, так. Успеем, успеем, успеем. Давай, Cave. давай, давай, поехали, поехали. поехали. <с _得... <с _得... <с <conferences> Может, успеем. <с Quer>..., так, так, так. Может, успеем. Нет, уже, похоже, дело... Ты носи не... туда подальше, вс а, ⁇ Уже, походу дела, не успеем. И да, финальный свисток. Ну, триллер настоящий в реальности конечно такого не будет вот может быть 4 3 ну, да. но что вот прям такая яркая концовочка то это вполне возможно так условный счет 5-6 но скорее всего будет меньше англия на своем поле причем они играют прям дома дома дома на уэмбли проигрывают сборной германии которая начала чемпионат европы не сказать что есть хорошо примерно так же, как и Португалия начала его на чемпионате Европы 2016 года. Но они с третьего места вышли из группы тогда, Португальцы. Немцы же они вторые сейчас были. Ведь? Ну, вот. Ну у них будет полегче, но в любом случае. Но тоже как-то неровно. Ну насколько думаешь, что это реально? То, что Германия все-таки одерживает. Ну счет точно восьмой. нет, счет точно нет. Ну а вообще, почему бы нет? Англичане тоже, они хоть и вышли с первого, но тоже такой. себе у них и соперники слабее были. Англичане так, забили что... тоже два, как и сборная России. Да, да. Вот, поэтому немцы. Вполне себе могут пройти. Если еще будет реально такой шикарный матч, но ну, я думаю, все удовольствие получат. Так что все в плюсе. Да, так что смотрим. Англия, Германия уже скоро решат, кто из них выйдет в 1-4. Игорь Белоногов а и Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Еще увидимся. Чемпионат Европы вот в самом разгаре. Будем за ним следить обязательно. Еще увидимся, пока.